Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Терехова, Елена Михайловна. Кто такой звонит? Терехова, Елена Михайловна. Это вы. Кто звонит? Спрашиваю. Она вступает от Сбербанка, ведущий Салисмаху Андрей Николаевич. Фамилия поточнее. Это фамилия поточнее, пожалуйста. Макулов Андрей Николаевич. Ага, клиент, значит, э, я владелец номера, на который вы звоните. и Можете ли его уточнить? Может быть, вы в другое место звоните? Назовите номер. Вы мне фамилию Милосичу назовите вашу? Вы мне номер назвоните, на какой... Скажите-ка, на какой вы звоните. Номер назовите, пожалуйста. на номер, который указывал клиент. Ну клиент, вот назовите клиент, мне, пожалуйста, что, клиент, это что это за номер. Что это за... Что это за номер? Назовите? Номер, назовите, У меня пожалуйста. Мерси, назовите ли я не знаю, с кем я Для начала вы мне назовите номер? Для начала вы мне У назовите... Меня я теперь вас еще прошу. Меня. Вы меня послушайте. Я теперь вас прошу еще назвать мне номер, на какой вы звоните. У нас автоматически поступают звонки. Номера, вы меня не, указу, не волнует, какие автоматические, фамилия, не автоматические. Вы можете. назовите номер, на какой вы звоните. Вы даже не можете номер назвать. Так я как тоже я не, знаю. Как как я не знаю. Мало ли какие мошенники представляются разными фамилиями и именами, отчествами. Вы я назовите свою и отчествами. А вы не свою фамилию, А мяущества. я не обязана мошенниками называться. Никак. Таким. Разные мошенники звонят. Сбербанка. Ну Сбербанка. Называют... Ну, а я вообще представитель ООН. Замечательно. Замечательно. На какой телефон назовите сначала, вы звоните. Может, у нас расхождение с вами. Назовите, пожалуйста. Вот, чтобы вести диалог, мне нужно знать, с кем я веду диалог. Чтобы мне, чтобы мне вести диалог, Потому я -то... тоже должна быть уверена, с кем я веду диалог. Так я вам сказал. Так фамилия я вам тоже сказала. Мячества, я представитель а ООН. Я, я представитель ООН. Понимаете? Тоже вам могу сказать. Я вас услышала. Хорошо. Что хорошо. Раз, мне не нужно. Ну хорошо. Мне дальше. Мячества, ваша. Да я не обязана мошенникам никаким называться, понимаете? Которые звонят не на разные.. Так я хочу узнать, на какой номер звоните. Вы в адеквате, молодой человек. Вы звоните. Вы наз... А вы кто? Фамилия мячества, назовите. А вы кто? Назовите сказал, для начала, на какой номер, бывают сбои, на какой номер вы звоните, я хочу уточнить. Что здесь сложного? Еще раз повторюсь, звонок поступает из Сбербанка, ведущий специалист Макулов Андрей Николаевич. Угу. Назовите свою фамилию и имя отчество. С какой стати? С какой стати? Я хочу с вами вести диалог. А я не хочу ни с кем диалог вести. Человек, который не хочет вести диалог, он не берет трубку, либо, соответственно, не ведет диалог. Э, ну, и диалог подойдет. я диалог. не хочу вести, но просто я еще раз уведомляю, если вы действительно Сбербанк, а не мошенники, что этот звонок очень дорогой для Сбербанка будет стоить. В пользу владельца данного номера Сбербанк уплатит 1 миллион долларов вот за этот звонок. Вот и поэтому я беру Фамилия, трубку. Мир, а вашу. С какой стати? Кто вы такой? Кто вы такой то есть вы а, то есть правильно? вы отказываетесь представляться по полной программе на какой номер телефона вы звоните по какой будьте любезны по программе? по программе по моей уважаемый номер по, а, серию номер паспорта фамилия... до да, этого недостаточно должность свою ну и а что не должность вы свою на каком основании у вас должность вообще на каком основании вы не представили э, Ну, э, паспорт пожалуйста паспортные я данные паспортные да. данные ваши пожалуйста представьте Какие вы о а вы о чем говорите а я у вас, я у вас спрашиваю, я вас просил, а, не я у вас спрашиваю. а я у вас спрашиваю потому что вы попали на мой э, Номер телефона ко мне попали. Вас как зовут? Вас как зовут? Я вас спрашиваю сейчас, ваши полномочия для того, чтобы э, думать, продолжать или не продолжать с вами беседу. Какие полномочия, вы о чем говорите -то? О том. Паспортные, вас... Паспортные данные, представьте. говорю, назовите. Вы мне говорите каких-то да мало ли, что вы мне говорите, назовите. Слышу, а вы себя слышите? Вы в адеквате да, молодой человек. Посмотрите дело, посмотрите дело Россельхозбанка людей, которые действовали без полномочий. У вас они есть доверенности? Доверенность у вас мы, есть? Мы к другим банкам никакого отношения не имеем. А я вам мы говорю, что это общее, общее законодательно установленное. Вы должны представить свои полномочия, прежде чем общаться с третьими лицами. Полномочия. доверенность у вас есть от Грефа? ну вы я просто знаю, вы просто не волок, а, не а, я что... знаю, что... а я уже знаю что а я уже знаю что я молодой человек я уже знаю с кем веду я веду дело сейчас разговор с некомпетентным лицом вот я уже поняла это вы вы случайно не робот вы случайно не робот нет, не робот. А, а ну, человек. если вы, если вот вы, вы человек, то вы дает. бы давно уже себя по-другому вели бы и осознали бы, что происходит, если вы человек. И куда вас втягивают? В какую мошенническую схему вас втягивают? Вы сейчас о чем говорите? О том, что вы занимаетесь телефоном терроризма. Кто вам такое сказал? Вы даже не представились для того, чтобы вести диалог... Мне для этого не нужно представляться. Мне для этого не нужно представляться недееспособному лицу, не без готовы, полномочий. Есть, я готова, но вы представьте вы готовы, свои полномочия. России, готов, я готова, готова. я готова. Пожалуйста, представьте, назовите, назовите, пожалуйста, паспортные данные ваши. Доверенности, номера, назовите мне. То есть вы не готовы да, пройти... Готовы. Ну, готовы. С, полномоч... с полномочными. Но вы помните, что 1 миллион долларов стоимость.